Когда ты приобретаешь машину на запчасти самым большим огорчением может быть то когда ты подходишь к колесам а на колесах есть небольшая такая секретка вот здесь вот. но я сегодня переживаю особое благословение потому что я ее нашел и так эта секреточка от ключ поможет нам раскрутить наши колеса по-другому вы очень сильно мучились вот, видите, ключ подходит на все. Это очень классно. Мы сейчас скинем колеса в первую очередь. Вот такой инструмент я недавно приобрел для себя. Хочу вам показать, сможет ли он раскрутить наши секретки. Есть, видите, раз секреточка, вторая секреточка. Хочу сказать, что это не оригинальные Лексовские секретки, поэтому, ну, мне не очень нравится, конечно, какая разница мы их использовать не будем нам лишь бы колеса снять и двигаться дальше. так поэтому ребята если если бы у меня не было секретки есть варианты как как выбивать как выбивать конечно вот эти вот болты для колес на, на, наносишь то есть на на эту секреточку набивается еще другая головка эм, поверх этой и выкручивается, что, конечно, неудобно потом выбивать их обратно, но ничего страшного, это возможно сделать. Так, попробуем раскрутить наши колеса, так, поменяем ключик. Кстати, эти секреточки мы тоже выставим в наш магазин, Любой, кто хочет, желает приобрести. Вы можете приобрести их. У нас есть полный комплект. Поэтому, если вам интересно, смотрите нас в описании ниже. Там будет ссылочка на наш магазин, где вы сможете их приобрести. Мой сын сегодня купил себе вот такой автомобиль. Это Nissan 350 370 модель низму, так называемая модель. И она на стыку. Он первый раз учится трогаться на этой машине. Каким-то образом он сюда приехал. Сейчас посмотрим, как он приедет к нам сюда. Давай, Астон, давай, заезжай. А то тебе не мешает? А, этот крючок. Давай, да. Сорвались наши лапы для трактора. Ну, ничего страшного. Я купил новые уже эти, за стропы по-английски называется. Давай, мы снимаем тебя, как ты заезжаешь, на трогаешься первый раз на шестискоростной. Трансмиссии приедет, я вам сделаю маленький обзор этой машины. Так, и получится ли у него? Я думаю, получится. Так, о, уже пробуксовочка пошла. Лишь бы ты затормозил вовремя, хорошо? Так, вы видите, какая машина? В таком состоянии он ее купил маленький обзор вам этой машины это мой сын астин старший мой сын смотрите ну, машина конечно симпатичная но для молодого парня конечно это будет только охота нашим полицаем ловить таких ребят как он очень такой яркий вызывающий очень привлекающий внимание на себя он пока мне не верит в этом но он убедится немножко обзор вам этой машины мы сделаем отдельную рубрику для вас с этой машиной вот он должен заниматься комплектацией этой машины переднего вампера выставление капота ну и все остальное как вы видите такая прикольная машина ну не для меня ребята это не для меня абсолютно я уже пережил это время пусть новое поколение проверяет. мы остановимся на наших старикашках таких вот какая с 300 модели эта машина чем уникальна тем что у нее нет проблем то есть у этой машины если загорелась какая-нибудь лампочка а, там, по двигателю проблемы практически на этой машины на, на этих машинах практически не бывает Например, я не помню а компьютер стирается очень легким образом отсоединяешь аккумулятор на пару минут и все твои ошибки стираются с компьютера автоматически как только ты ликвидировал проблему конечно надо ликвидировать проблему и потом она стирается это мой сын третий мой сын никодим привет, привет. А он также имеет свой youtube канал да. да я начал новую рубрику на русском языке я вижу видишь да. нормально yeah. да uh -huh. у него тоже есть свой youtube канал advanced B kids то есть advanced B дети можете также подписаться на его канал если вам интересно ну а мы продолжим работать сегодня будет помогать немножко нам никодим так что он будет мой оператор да. готов да. он переживает как ему по-русски или по-английски а как тебе легче to... по-английски мы снимаем колеса, итак первое колесо у нас снимается, достал свое первое колесо. Бедные твои штаны. Они сейчас будут очень грязные. Ну, что поделаешь? С этого начинается вся работа? Да. Я думаю, что я подниму, не поднимаю. Зачем ты поднимаешь? Ну ладно, давай, давай. Молодец. Мы, кстати, с ним разобрали Porsche, Porsche Panama. 11 года была такая машина у нас. Правда, там все на английском языке но все равно поймете если вы посмотрите можете посмотреть на нашем канале есть рубрика этих этого вот также видео разборки той машины что скажешь сегодня Хорошо, мы заканчиваем этот сюжет а, подписывайтесь на канал ставьте лайки и не забудьте колокольчик да друзья на этом я закончу сегодняшнюю нашу первую серию по разборке этой машины мы с вами разобрали вместе колеса, сделали небольшой обзор моего подъемника, который я вам показал, а давайте посмотрим напоследок, сможет ли Никодим эту машину покрутить на этом подъемнике прокрути машину, сможешь? толкай Да. посмотрим, силушки хватит Так. Стоп, стоп, тут стол может не позволить. Ну давай обратно, значит ты можешь, да? Нет, я не, могу. не можешь. Да, я помогу ему. Давай. Так, друзья, большое вам спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, вам понравилось. В комментариях оставьте больше эм, подробных, подробной информации, что бы вы хотели, чтобы мы делали на нашем канале, снимали. Я вам буду показывать, как эта машина разбирается. Все не покажу, это очень долгий процесс. Они долгие, но очень трудный без оператора. Слышь, Никань? Да. Так что у тебя Вторая школа вот здесь. Вторая работа. Да. Вторая работа, да. Да. Ты же да, хочешь в он, он спит Он хочет поехать погонять на на машинках. <музыка> Кстати, мы тоже это можем показать. Я хотела. Оставьте нам в сообщениях, если вы хотите увидеть это. Есть такая, как правильно сказать. Компания, K1 Speed называется, ты садишься на, на картинге машины и гоняешь по кругу. Он уже просится, уже месяц у нас, чтобы мы его повезли, но для этого есть определенные причины, почему мы не едем. Надеюсь, что он исправится, ну как оператор, ты же исправишься, да? Ну все, ребята, все, подписывайтесь на наш канал. Ну, все. Всем пока. До встречи.